Всем привет, с вами Dark King, и мы будем снимать с вами Total Aquariate Battle Simulator. Это Adventure. И у нас новая компания. Так что это такое? Протекторы и. копички и дубинчики. Ну короче, клаберы. Короче, все понятно. Так. Мамонта и. Эти-ка новых Вот этих Нет, вот эти в принципе Я знаю, как они работают, но Они А, тогда ладно Сюда <свёк> <свёк> <свёк> Плохо Так. А, стреляют и убивают. Неплохо. Неплохо. Угу. Так. Это человек в сене. Они это.. Короче, делают нам плохо. Если мы стреляем над них. Прям точно на них. про сено Ладно. Так. Это еще что? Так, еще нам хватает на этого. Ну и на этого тоже. Ч -то ⁇ это самое главное дело. Так. Этот притягивает это же Имба. Угу. это серьезно имба. Ладно, так это и так а где а они прям тут ладно давайте пойдемте ка так все пока что нормально идет Этот стреляет и ближний бой еще делает. Ага. Понял. Так ладно, в принципе, своего. Не, ну, на самом деле, капитан неплох. Ага. Что я против? Этих сделаю вообще в принципе. Ничего. Так. Нет, я хочу вот этого Давай, давай Сам умер Прикольно Какой же он полезный Давай этот Так, минус один И минус второй Так, ну в принципе, нормально получилось. Но что-то тут не так. Вот вы согласны, да? Что-то тут не хватает. Поэтому это мы пропускаем. Не, ну тут сто процентов катапульты и все. Так. Неплохо. Вау. Хотя я уже не хочу тогда. А нет, все норм. Они такие отдыхают, загорают. Ладно. Странные. Ой, какое сложное Сейчас и сделаем Так Опа Так, где вы? А ну идите сюда. Так, ладно Ну все, это изи было это было прям очень сильно легко. Маги. Ооо. Как-то вот так сделаем. В принципе, пофиг. Давайте-ка, давайте-ка. Е, е! Сейчас порвем. Или нет? Или нет. Так погоди-ка. А, все норм. Нет, так... ничего такого нету. Клабер, и все. Запомним. И все. Ну, это было легко. В принципе неплохо ладно это уже можно все готово я слышал что-то очень сильно много всего понаставилось я что-то не понял что тут М -м -м -м -м. так что я тут могу в принципе сделать много этих лучников и все и в принципе они еще из домика в принципе они все разгораются и вот пос... Так, а вот этого я уже не подрасчитал, То, что у меня после огня так... такие лаги. Опа, поднял косточку. Нормально. Не, это бесполезно. Так. Нет. Так. Что против них можно, в принципе, сделать? Много манков наверное наверное сойдет потому что их очень сильно много и одного этого и все куда вы все пошли ну скажите мне Ну, в принципе уже неплохо неплохо, неплохо так ничего такого прикольного не было ну кроме этой которая один на один ну ладно угу. что тут в принципе тут только 5 щитовиков и все можно и это все зарулить и королем? Возможно. Нет. Я лучше так не буду рисковать. Поэтому... Зевса тоже нельзя. Как же мало тут денег. Так ладно. И попустим. Я буду за ним. Идеально. Ну, вроде бы идеально. Все, мы это сделаем Так, сквозь меч можно. Почему один раз по исчез? Ладно. берсеркеры Ага. Против них что пойдет? Вот это пойдет. А так можно, с, в принципе, одного мамонта и двух этих. Хотя стойте ка Они же дорогие. М -м -м. В принципе, ладно, пофиг. Я буду за одного... Да нет, в принципе Неплохо Все Мамот И твой этих Все эти прикольные Так Это я уже не знаю В принципе, нормально. Ладно. На память. Так. Давайте дальше. Что? Снова вот этого. Оно мне очень хорошо. о, -о, -о, -о! Это Должно так красиво. Так. Да почему он всегда туда смотрит? Ты че? а тут, наверное, пойдут, ну, например, вот эти. Я просто их всех активирую и все кажется да господи это, это все сложно так все готово пойди и все они все помор не понял отходим заряжаем это засада да ё-моё догнали подождите-ка раздербаним их эти просто имба сейчас посмотрите вот что они умеют делать так вот мы просто всех сейчас убьем и все эти вообще застряли давайте все просто все минус далее Ну тут можно сказать то же самое, но только взрывное. Всё. И все. В принципе это очень сильно легко. Хотя, подождите-ка, можно чего-и этого? Давайте попробуем. Куда? Ладно, ладно, давай. Да вообще неплохо Типа такой попал <смех> Такой радостный В принципе, это тоже неплохо а Ай, блин Как в уши Так Вся у него подальнее. Ну да, сразу минус. Нет, нельзя лучника. Так это вообще легко. Ну тут, в принципе, все то же самое, все очень сильно. Тебе нужно щит не сзади, а спереди. с тобой что с ними не так ладно приглядываю будто этого не было окей камешки Так, что-то они немножко живучие. Кидайте! A... Ну, у вас уже есть камень, ну a... кидайте! Ну тут куча мало. Ладно. Хм. Тут в принципе можно Просто много мечников И все. Или две катапульты Но я этого делать не буду Я сделаю знаете что Я сделаю вот так И Сделаю вот так и все. Все убили. Это очень сильно легко. Это что? Ж... Это же скопировано с этих. Не понял. Ладно. Но в принципе все меньше и меньше нормально. Так. Ну, уже! от а, Так. Ну, вроде бы покажется все, все хорошо идет. Никто меня не убьет уже. У ну, все, еще чуточку осталось, и все. прям чуточку так нож давайте давать все это не совсем эпично получилось угу. Угу. А давайте снова вот этого. И все. в принципе уже ничего не надо. Вот это довольно легко. Сейчас просто всех завалим с помощью сенсея и вс ⁇ Так, они острые. Неплохо. Неплохо, неплохо. Мечник намеченка. А что если вот так? Хотя не давайте лучше все равно. Мечник намечник. Как? Не попал. Попал. Неплохо. Но, видимо, это уже будет последний уровень, потому что мы уже заигрались. вообще в принципе все легко просто они стреляют и всех убивают и все это очень сильно легко куда идешь это самый большой тут ага. а это тут тоже самый большой Ну, убивайте уже. Все, скоро уже победа! Фу. Давайте, давайте. Все, последний, последний. Как! Как! Фу. Вот, нормально. Короче, я думаю, на этой ноте можно заканчивать. Всем удачи и всем пока. С вами был Dark King.